ни дедя, ни яичко, ни яличка, ни ⁇ лошка, ни попопати, ни ни шина, ни яличка, ни ⁇ лошка, ни когда ляша дождь. ни лёшка, ни попопа, -по чика да. Я садошка, во адоска. Я покачу, не дядя, не неяляч, не неш неш не лёшка, не ни попопа, -по чика да.